В гражданском браке 20 лет от совместного проживания есть дочь о супер это мужчина ушел другой тоже молодец дочь живет со мной после разрыва отношений он стал сочинять про меня всякое вранье а что вы слушаете а чего вы уши развесили оно вам надо а вы как прямо человек которому нужно найти прямо вот все факторы пессимизма. И тот, кто вам говорит тоже, зачем вам говорить, чтобы вас что, нажушкать против этого человека. Человек живет с другой и рассказывает о вас, кто вам это рассказывает, зачем оно вам нужно. Говорите, сам идиот пошел в собор парийской богом, под раздачу гостей, гадости попала и дочь. Уже два года прошло, он все никак не может успокоиться. А вы два года ходите к тетке, которая вам это рассказывает и с вас деньги берет. Люди, откройте свои...